Всем привет! Сегодня мое видео будет о результате прививки Бугенвилии, которую я прививала двумя сортами. Погода, конечно, солнечная стоит. По градусам я бы не сказала, что жарко у нас сегодня, 18 градусов. А вот это, кстати, последняя моя варигантная, которую я приобрела совсем недавно. Вот она, видите? У нее вся макушка в цвету. Тут очень много еще распустится. Такая. И не могу, конечно, вот еще показать вам такую красоту. Здесь вот еще вот один бутон открывает. Прям под этим. Вот этот вот, наверное, завтра откроется. Вот когда все откроются, я вам специально сниму видео. Он у меня, конечно, вообще как невеста стоит. Красивый вообще. Радуют они меня цветением, конечно. Здесь тоже оденем цвет набрал. Ну, я, конечно, отвлеклась чуть-чуть. Сейчас вернемся опять к бугенвилле. Сейчас немного, буквально одну минутку предыстории, как я прививала. И потом продолжу. Два раза пыталась. Не получается у меня прививка никак. Ну, хоть, но я все равно добью и все равно привью. Очень красиво будет. И я в прошлый раз делала вращепку посередине делая разрез и туда вставляла да, как колышко. А сейчас хочу просто сбоку у обеих маленько убрать и их срастить. Попробуем так. Вот это одна из прививочек. Вот идет рост. Листва отличаются. Она более какая-то с красным оттенком. Здесь я пока разматывать не буду. Но она срослась, потому что видно, очень хорошо пошел рост. Это вот одна прививочка. Сейчас вторую вам покажу. А вот и вторая прививочка. Тоже листва, видите? Сорт отличается от этой видите как я могу сказать они у меня прижились наверное недели две ну может чуть побольше и уже появились такие почки и конечно третий метод когда прививала я он вообще эффективный вот зеленые которые темно зеленые ветки они очень хорошо прививаются чем уже э, такие старые ветки так что вот я хочу еще подрастить. Еще у меня там два сорта других бугенвилей. И попозже я их обязательно привью. Я хочу, чтобы она прям разными сортами свела. Очень красиво будет смотреться. Очень эффект. Первую прививочку я делала прям вот на такой. Вот я ее когда обрезала. У меня эта бугенвиля была очень большая. Я уже рассказывала о ней много. И как раз я ее когда обрезала, и в расщеп, то есть я ее как бы разрезала и туда вставила другой сорт. Вот она вообще никак ну, не прижилась. Это была самая первая прививка. А потом я выбрала тоже потоньше веточки, но тоже коричневый вот с корой. И такой же результат был. Не прижились. А вот на зеленой ветке вообще замечательно. У меня, кстати, вот здесь вот тоже вот уже почечка вот появилась. Это, по-моему, родная ветка бугенвили. Ну, вообще, результат, конечно, будет вообще хороший. Вот эти две бугенвилли были донором. То есть, я с них срезала ветки, прививала. Сегодня я тоже вот здесь обрезала такие большие ветки. Я хочу все-таки, чтобы она не росла выше вот этой точки. Вот, не знаю, укоренить их или, ну, наверное, укоренить попробую. Хочу тоже попробовать укоренить вот именно вот такие, вот которые темно-зеленые, не коричневые веточки. Я тоже думаю, что они лучше корешочки дадут, чем уже такие коричневые с корой. И вот это моя сформированная... Проволокой. Смотрите, какие листья у нее. Она себя прекрасно чувствует. Листочки, посмотрите, желтых вообще нет. Вот кончиков она прям прекрасная. Ну, здесь вот у меня тоже две бугенвиллии разного сорта. Две махровые. Одна вот белая цветет. А розовая еще совсем молоденькая. Она еще не цветет. Розовым будет тоже, никогда. когда... Вместе в унисон будет цвести, его очень будет красиво смотреться. Эту веточку можно сюда заправить даже. Так вот. Ну, это тоже моя красавица. Посмотрите. У нее шапки еще больше будут. Она еще полностью не нарастила свои. Вот. Ну, вообще красавица. Она мне, конечно, вообще радует. Очень люблю, я вообще очень люблю бугенвилью. Да, вообще все, наверное, цветущие, очень красивые. Главной целью моего видео это было показать вам мои прививочки, что они прижились и растут. Как только зацветет, я, конечно, обязательно сниму видео и вам покажу. Ну, все, увидимся в следующем видео.